Внутренний свет Когда вы наполняетесь светом, в тот же миг светом наполняется все существование Если вы темны, все существование темно Все зависит от вас В мире распространено множество заблуждений Тысячи и одно заблуждение о медитации. Медитация очень проста, это не более чем сознательность. Ни повторение мантры, ни перебирание четок. Это гипнотические методы. Они могут принести определенного рода покой, и в таком покое нет ничего плохого, чтобы расслабиться. Гипнотические методы приемлемы и могут быть полезны. Но если человек хочет знать истину, их недостаточно. Медитация просто означает превращение бессознательности в сознание. Обычно только десятая часть нашего ума доступна сознанию. Девять десятых – бессознательно. Освещена только небольшая часть ума, тонкий слой. В остальной части ума, в остальной части дома – темно. Задача в том, чтобы вырастить этот небольшой свет, чтобы во всем доме стало светло и не оставалось ни одного темного угла, ни одного темного закутка. Когда весь дом полон света, Жизнь становится чудом. В ней появляется качество волшебства. Она больше необыкновенна. Обыкновенное становится необыкновенным. Обыденное превращается в священное. Мелочи жизни приобретают такую безмерную осмысленность, какой нельзя было даже предполагать. Обычные камни кажутся красивыми, как бриллианты.